что я не умру я буду жить буду жить вечно с иисусом не умру я не умру я но буду жить истиной твоей В тесноте я позвал он услышал меня окружили и сильно толкнули меня но господь он защита моя, не умру я, но буду жить истиной твоей. В чистоте я обозвал, Он слышал меня, окружили и сильно, толкнули меня. Но Господь поддержал, Он защита моя, вот, кому принадлежит вся жизнь моя, Огниц Божий Грех дал распять тебя, Бог, вот кому принадлежит вся жизнь моя, с каждой раны твоей крик, люблю тебя, я люблю тебя, Ты мой Господь. Мой Господь, моя сила, спасение мое Отвори врата правды, и к Тебе я войду вас нам радости буду ставить тебя Твое Поспеши же ко мне, и Тебя я найду Мой Господь, моя сила, спасение мое Отвори брата, правды, и к Тебе я войду Поздам радости буду славить имя Твое. Поспеши же ко мне, и Тебя я найду. Вот кому принадлежит вся жизнь моя, Агнец Божий взял мой грех, дал распять себя. Вот кому принадлежит вся жизнь моя, С каждой раны Твоей крик «Люблю тебя!» Вот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 Двоей. В тесноте я возвал, Он услышал меня Окружили и сильно, Толкнули меня Но Господь поддержал, Он защита моя Не умру я, но буду Жить истинной твоей тесноте я возвал. Он услышал меня Окружили и сильно, Толкнули меня господь поддержал, он защита моя вот кому принадлежит вся жизнь моя от безбожий взял мой грех да распять себя вот кому принадлежит вся жизнь моя с каждой вся жизнь моя. Огнез а, Божий взял мой грех, да распят тебя. Вот кому принадлежит вся жизнь моя. С каждой раны твоей крик люблю тебя. Вот кому принадлежит вся жизнь моя. Огнез а, Божий взял мой грех, да распят тебя. Вот вот кому принадлежит вся жизнь моя, С каждой раны твоей, Крик люблю тебя, Вот Кому принадлежит вся жизнь моя, Огни с Божией взял мой гряд, Таураспять распять себя. Вот Кому принадлежит вся жизнь моя, С каждой раны твоей, Крик люблю тебя. Люблю тебя